Друзья, всем привет! Меня в последнее время часто спрашивают, как себя вести на пляже в Валенсии и вообще какие здесь нормы существуют. Я говорю конкретно про Валенсию, не про Аликанты, не про Костейон и не про какие-либо туристические деревушки, которые находятся под Валенсией. Нет. Конкретно про Валенсийский пляж. Со скольки он открывается, во сколько закрывается, есть ли какие-то ограничения по количеству человек на пляже и так далее. Сейчас я вкратце попытаюсь на эти вопросы дать ответ. И вот, собственно, сам пляж Валенсии. Сейчас часов 10 утра. Будний день. Среда. Народу, как видите, не так и много. Меня также спрашивают про нормы, существующие на пляже Валенсии. Я говорю сейчас о Валенсии. Вот, нужно ли заранее бронировать на сайте себе место и так далее скажу вам одно, что нет, не нужно пляж, сами видите, огромный никаких тут ограничений нет в этом плане пока, по крайней мере, и надеюсь, что так и дальше будет так что просто приходите ну, близко ни с кем не располагайтесь и все нормально и дистанцию от воды тоже нужно выбрать адекватную наверное, все знают, что испанцы в основном не лежат а бегают или ходят вдоль берега. Полиция контролирует расстояние людей от моря до своей. До своего лежачего места. И также меня спрашивали, требуется здесь какая-либо разметка. Потому что на некоторых пляжах, как я слышал, очерчивают или круги, или квадраты, защищая свою территорию. Нет, здесь ничего не нужно, просто спокойно ложиться на свободное место. А его <с pouvez> здесь более чем достаточно. Это центральный вход на Новолисийский пляж Мальвороса. И вот какие здесь есть ограничения, если их можно так назвать, то вот видите, где написано «Энтрада» – это вход. То есть здесь люди входят. А здесь написано «Солида». Здесь люди выходят. Вот и вся разница. Просто туда зайти, а здесь выйти. Вот и все. Но некоторые не соблюдают ни входа, ни выхода. Так что, в принципе, без разницы. Да, и вот еще. Здесь у пляжа есть, естественно, туалеты. У центрального входа. И вот здесь написано, что время работы с 1 июня до 15 сентября. Открытие с 10.15 до 7.45. Здесь временных ограничений тоже никаких нет. Потому что где-то... Промелькивала информация, что якобы Валенсийские пляжи в час дня закрываются. Ничего здесь не закрывается, все работает на полную катушку и до полного конца. Ну и нужно отметить, что пляж Валенсии обладатель голубого флага. Служба спасения работает с 10 утра до 8 вечера. И еще один пляж, принадлежащий муниципалитету Альборая. Вот как здесь написано, называется он для Патакона. И здесь условия абсолютно те же самые. Время работы не ограничено, и так далее, и так далее, и так далее. Или же еще вот такие вот варианты захода. Слева это вход на пляж, а здесь вот стрелочками указано на выход что в общем тоже понимаемо но соблюдать мало кто соблюдает естественно и гуляя по набережной тоже можно обратить внимание на дорожную разметку скажем так вот здесь как пространственное движение Стрелочка справа это туда, а слева это оттуда.